Игорь Мерлин представляет. Привет, дорогие друзья. Всем привет-привет. С вами Игорь Мерлин. Я расскажу сегодня не только про бедных, а про то, как избежать этих ашек. И что нужно сделать для того, чтобы быть богатым человеком. Понятно? Ну теперь поехали. Что сегодня, что сегодня у нас в программе? Я вам расскажу, чем бедность отличается от богатства. Потом расскажу, какие же все-таки у бедности есть выгоды. Выгоды, конечно, всегда есть. Расскажу о том, если чего-то не сделать, чего-то этого, то богатым человеком никогда не стать. Тоже про это расскажу. Ну и сами ошибки бедных людей – Пять основных, там их много на самом деле, но такие основные, которые я выделил из всего, возможно, вы про какие-то слышали, но сегодня я заеду, как обычно это делаю, с каких-нибудь необычных сторон, и вы увидите, что в вашей жизни нечто подобное происходит. Может быть, конечно, а может и нет. Ну и расскажу, как стать богатым. На самом деле... Для того, чтобы вы меня слушали более внимательно, я коротко расскажу о себе. Кто же я такой, что имеет тут какие-то права качать и рассказывать вам про богатство, тут про все эти дела. Итак, меня зовут Игорь Мерлин. Я системный эксперт по масштабированию доходов. Системный аналитик с 25-летним стажем. Я помогаю предпринимателям и наставникам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 Также, дорогие друзья, вы меня могли видеть по телевизору. Я неоднократно принимал участие в качестве эксперта в телевизионных передачах и на Первом канале на НТВ, на РНТВ, на канале Мир, Тв3, что там еще канале Ю, ну и на кабельных каналах тоже. ТВ-3 в Москве, который. Вот, скажу. Без ложной скромности, что среди моих клиентов есть эксперты, наставники, предприниматели, депутаты, долларовые миллионеры и совладельцы крупных холдингов. И я в свое время консультировал и продолжаю консультировать топ-менеджеров из известных и на слуху компаний, таких как «Автодор», группа компаний «СНС», «Русгидро» и множество других. Вот. Это коротко обо мне, дорогие друзья. И теперь мы, значит, семимильными шагами начнем наш путь к богатству через то, чтобы я вам подсветил ошибки бедных людей. Итак, начнем. Чем же бедность отличается из, от богатства? Ну, во-первых, нужно понять, следующее, дорогие друзья, такая есть аксиома, да, что очень часто люди хотят стать богатыми, но совершают ошибки бедных людей. И поэтому им это богатство никогда не светит. Понимаете, да? Вот э, я почему на этом заостряю внимание, чтобы вы понимали, когда я буду рассказывать про ошибки, обязательно смотрите и начните внедрять, если вы вдруг совершаете хоть какую-то из тех ошибок, про которые я буду говорить. Вот. Э, ну, опять-таки, что такое богатство, что такое бедность – знаете, это все понятие относительное. Кому хлеб черствый, а кому икра мелкая. Для кого 100 тысяч рублей – это верх, верх, так сказать, предел мечтаний, а для кого-то 100 тысяч рублей – это нищебродство. Поэтому, дорогие друзья, здесь нужно определиться, что для вас есть бедность, богатство, что для вас есть вот эти понятия лично для вас. Не надо этого стесняться, не нужно там завышать вот миллиард долларов, евро до неба, вот это мой, мой там. Нет, дорогие друзья, вот просто почувствуйте внутри себя. Конечно, есть специальные упражнения, конечно, есть специальные методики, которые позволяют точно определить, какой у вас порог бедности. Да, какой у вас потолок сегодня, денежный потолок и как его надо пробивать, все это есть. Будет скоро совсем, буквально, моя новая программа, в которой я про это подробно-подробно расскажу, будет марафон. Но сегодня мы не об этом. Так вот, еще раз вам скажу, что решать, какой порог бедности какой порог богатства вам самим. Вам нужно под свои ситуационные какие-то вещи в вашей жизни. У одного человека это есть, у другого нет, понимаете, да? То есть все мы разные люди. Все мы разные люди. Еще важный момент. Я вас попрошу, что сделать. Вы, пожалуйста, дорогие друзья, вот прикиньте, когда будете думать на эту тему, нельзя путать тоже богатство и роскошь. Потому что роскошь это, да, можно ездить на автомобиле за миллион рублей или там за 3 миллиона рублей, это будет... Ну, может быть, богатство, да? А если ездить за 100 миллионов рублей, то, скорее всего, это будет роскошь. Понимаете, да? Здесь понятия тоже надо определиться, потому что пока вы не определитесь с этими понятиями, непонятно будет, что с этим делать. Понятно? Понятно? Ясно, что дело темное. Итак, значит, теперь я вам обещал рассказать про то, чем же выгодна бедность. Ну, выгодно, конечно, дорогие мои, это в кавычках, выгода, она такая, вот знаете, вот выгоды бедности, это такие, как можно определить бедных людей, они первое, они точно знают, как надо делать, вот они тебе расскажут, как строить бизнес, у самих у них ничего нет, они точно понимают, как там индекс Доу Джонса должен быть, какие нужно строить маркетинговые там какие-то системы, они четко это точно могут любого научить, а на самом деле <смех> у них ничего нет, они только, как говорится, языком, и а, выгоды в чем, что этот человек, пока он других учит, пока он другим, да вы наверняка попадались к таким Учителям, в кавычках, которые все знают, как знают, как заработать миллионы без прогревов, и чуть не без клиентов, без сайтов, без ничего-ничего, миллиарды евро до небов, до небесов. Знают, как это все сделать. Но на самом деле это не так. Скорее всего, такие обещания дают мошенники. Или люди не мошенники, а просто люди, которые очень хотят заработать денег, но не знают, как. И поэтому включают сюда что? Ну, так скажем, как говорится, гиперболизацию, ну, то есть преувеличение, но на самом деле это обман, поэтому будьте внимательны. Так вот, какие выгоды бедности? Вот бедные люди, как правило, они на все имеют отмазки. Вот. Они имеют отмазки, почему это не надо делать. А вот я не хочу покупать доллары, потому что он подешевеет. Или, а если там другая ситуация, я не хочу покупать доллары, потому что там рубль подорожает. Там, или еще что-то, понимаете? То есть всегда найдется отмазка, почему что-то не делать. Я не хочу открывать бизнес, потому что вот в Москве большая конкуренция, например. Или я... то ну, Понимаете, да, о чем я говорю? И у таких людей, вот выгоды, бедности можно всех винить. Виновата во всем погода. Ну, а тут не год. А это же вот луна вот не в той фазе. А вот в этом году мне по гороскопу сказали, что нельзя начинать новое дело. Там ничего нового. Понимаете, вот... Где-то дождь, а где-то град. Это Путин виноват, понимаете? Вот, вот во всем кто-то виноват. Виновата правительство, виновата пандемия, война, там еще что-то, засуха, наоборот, дожди. Ну, все виновато, кроме этого человека. То есть бедные люди, вот они у них такая выгод, выгодная. Почему они так считают, что они могут на все отмазаться, на все что угодно. У них на все есть отмазка. Причем бывают, знаете, какие такие отмазки, такие витиеватые, замысловатые. Иногда думаешь, блин, как же в эту голову, как он мог это такое придумать? И как она ко мне пришла и мне сказки рассказывает. Я-то все понимаю, о чем речь. Я все знаю, я все умею, я 500 курсов закончила, я и тебя научу. ты что ж ты пришла ко мне, дорогая редакция? Не надо ко мне ходить, если ты все знаешь. Понимаете, да, о чем я? Вот. И какие еще выгоды? Выгоды такие для бедных – это то, что ничего делать не надо. Ну, вот как бы они все знают, но делать ничего не надо. Вот сиди себе, кури бамбук, смотри телевизор. Да? По телевизору все скажут. А еще лучше, я всегда вспоминаю, помните, наша Раша, как там... Один мужик разговаривает все время с телевизором. Вот это вот типичное поведение, шаблоны бедных людей. Они осуждают, чтоб там не сказали, все плохо, да? Или они говорят, это не так, это вот неправильно, вот этого министра надо снять, а вот я б так сделал бы, если бы да кабы. До росли грибы, то тогда бы был не род, то тогда был огород. Понимаете, о чем я? Вот. И отмазка еще такая. Вот хорошо, они богатыми родились, или там, они наворовали, или у них родители или там, или еще что-то такое. Вот опять-таки, видите, все крутится вокруг отмазок. У коли зло пресечь, да взять бы все отмазки их до да сжечь. Да? Переделывая классика. Коли зло пресечь, так надо бы отмазки сжечь, убрать. И. Знаете, здесь, если бедный человек останется без отмазок, ему будет очень плохо. Он не сможет жить без отмазок. Да, конечно, и богатые люди там где-то отмазываются. Но вот в целом, в основном, отмазки – это бедные люди. Это такой, как, как говорится, шаблон щебродский когда люди ищут себе отмазки и что-то делают такое, что, что вот их оправдывает. Вот я не пошел туда, я знал, что там будет вот так, да, а я не пойду в военкомат, пусть они сами воюют, да, там или еще, ну, на все есть отмазки. Понятно, да, с этим мы коротко, в общем-то, покончили. Теперь, теперь я вам расскажу о том, я этот пункт назвал «Ты никогда не станешь богатым, если...» ну Почему человек не станет богатым? Опять возвращаемся к отмазке. Если все время вы за собой, вот прям с этой секунды, начните замечать, что и когда, и сколько, и где вы совершаете таких действий, таких вот отмазок. Понимаете, да? Вот как говорила мне моя наставница, она мне говорила, «Дружок, у меня к тебе плохие новости, для тебя плохие новости». Я говорю, «Что такое?» Раньше ты не знал, а теперь ты знаешь. И теперь, дорогие друзья, вы знаете, что вас преследует вот этот шаблон отмазок. Начните это замечать. Никогда не станете вы богатым, состоятельным человеком, если будете все время жить на отмазке. на отмазках вот это все отмазываться. Понимаете, да? И начните замечать прям с этой секунды. Вот э, сейчас... Сейчас кто-то тоже отмазки прям во время моего выступления скажет, «А, это я все знаю, мне это ничего не надо». Понимаете? Это отмазка, да, чтобы ничего не делать. Помните, я говорил, есть отмазки, чтобы ничего не делать. И есть намерение не к тому, почему это не делать, а надо намерение к тому, как сделать так, чтобы получилось. Понимаете, Намерение не к тому, почему не получится, а намерение к тому, что надо, чтобы получилось. Вот, заметили, да. Тут появляется такая раздвоенность. Ну, если знаете, дьявол, да? Дьябло это означает раздвоенный, да, два рога. Так вот, вот, это раздвоение и есть дьявол. Вот, с одной стороны, вот есть отмазка, а с другой что-то надо делать. И вот, понимаете, да? И вот куда, к какому рогу пойдет человек, в какую сторону, так в его жизни и получится. И даже сейчас, дорогие друзья, если вы оглянетесь на свою жизнь, вы увидите, что вы когда-то, прямо сейчас можете вспомнить, когда-то из-за каких-то отмазок вы не то сделали, чего хотели, да. И у вас поэтому и пошла жизнь наперекосяк, потому что когда-то где-то отмазочки-то эти и сработали. И теперь вы можете сказать «Долой отмазки!». Про отмазки хорошая тема. У меня многие ученики отмазываются все равно. Но мы с этим работаем. С этим работаем. Хорошо. С этим понятно. Значит, а также не только про отмазки, а также есть некие установки. Некие установки, ну, например, что деньги – это зло, деньги – это грязь. Что богатые люди – это преступники, что вот он наворовал денег, и теперь вот он… Понимаете, да? То есть это как бы не то, что отмазки, это внутренние установки. И эти установки, они как бы оправдывают бездействие бедных людей. Оправдывают. А вот он наворовал, конечно. Но с другой стороны, вот я помню давно, когда-то много лет мне один там пришел и говорил, вот, конечно, он там сидит. Вот я пришел, он там депутат, у него там бабла, у него там автомобиль, у него там вот наворовали там и так далее, и так далее. Вот опять-таки, да, вот что вот он, кто-то вот этот кто-то наворовал, не у него лично, а где-то что-то, он даже не понимает, что произошло, вот у человека что-то есть, а вот легче сказать всего, что он наворовал. С другой стороны, я ему тогда... Это было лет 20 назад, наверное. Я тогда тоже до меня доехала. И я говорю, вот представь, что ты сидишь на его месте. И что ты будешь таким честным. Он подумал и говорит, а я, может, еще больше буду воровать. Понимаете, о чем я? Что вот, вот у бедных людей, у них такая вот... Вспомните историю, да? Вспомните историю. Было такое, что там беднота захватила город, всех поубивали правителей, этих как их называют, тиранов и потом сами стали тиранами опять себе набрали рабов и произошло то же самое то есть они стали, поменяли одних тиранов на других да, и осталось то же самое вспомните да, историю кто знает ну, много примеров такого, что захватили, стали сами этими Главными. Понятно, да? Вот. <coughs> и что же надо делать, чтобы стать богатым? Ну, необходимо, я потом дальше еще расскажу, будет целый у нас блог. Ну, в общем-то, скажу такую банальную вещь, про которую вы слышали. Нужно строить планы и совершать действия, которых вы никогда не делали. Как говорится. А, внимательно услышали, да? Внимательно. Чтобы получить то, чего у вас никогда не было, нужно думать, как вы раньше не думали, и делать то, что вы никогда не делали. Запомнили? Чтобы получить то, чего у вас никогда не было. Нужно думать так, как вы никогда не думали еще, и делать то, что вы никогда не делали. Вот тогда вы получите вот эту разницу. Да? А, если, а если делать то, чего вы делали все время, ничего, да? думать так же, как думали, и, соответственно, ни хрена не делать, то ничего не полы. Делать то же, что делали раньше. Да? Все. За роялем то же, что и было раньше. Да? <смех> Понятно Вот, дорогие друзья, вот задумайтесь просто над тем, что я вам тут вещаю Вот, и теперь мы с вами плавненько подползли к тому, чтобы разобраться с ошибками бедных людей Ну, перед этим я хочу сказать, дорогие друзья Если у вас есть бизнес, если вы достигли какого-то своего денежного потолка и не знаете, как его пробить, да, я вам с удовольствием помогу. Правда, я беру не всех. Пишите, мои данные есть под этим видео, если вы смотрите в записи, либо есть в описании э, вот этого стрима. Там есть тоже координат. Пишите мне лично, пишите вопросы, и мы разберемся. Либо я вас возьму, либо нет. Я все время... Я делаю так, чтобы помогать другим людям. Это мой стиль жизни. Даже если я понимаю, что это не мой клиент, я всегда подкину какие-нибудь ролики полезные или подскажу, что делать. Понятно, да? Так что, дорогие друзья, особенно если у вас есть бизнес или вы эксперт, например, пробиваетесь, там что-то не получается. Пожалуйста, приходите ко мне на диагностику, и мы с вами разберемся. Договорились? Вот. Ну, теперь переходим к самому сладенькому, к самому интересному. И это сладенькое интересное – не что иное, как вот эти самые пять ошибок бедных людей. Ну, их много, я вот выбрал только, только такие. Итак, итак. Значит, для начала, для того, чтобы сказать... Нужно, знаете, вот есть такой, еще такой лайфхак. В интернете есть и книги, есть, посмотрите. Там называются они по-разному, там типа там, биография 50 самых богатых людей или чем-нибудь такое. Просто почитайте, как эти люди жили, что они делали. Может быть, это я первый раз, когда читал, уже давно это очень давно было, даже не 10, а больше лет назад. Вот, не помню уже, кто. Ну, там сборник, по-моему, в интернете где-то я что-то скачал вот, и прочитал как раз биографии. И меня вдохновило, что вот что меня вдохновило, что люди богатые, в основном они делают, совершают действия, и они. А, это я потом расскажу про ошибки. Да, и они, ну, ладно, сейчас скажу, не боятся ошибок, не боятся делать ошибки, не боятся. И вот э, первая, э, первая, первая, такая ошибка бедных людей – это то, что они боятся делать ошибки. А если я открою бизнес, а вдруг там меня налоговая на, накроет? А если я начну делать, а вдруг вот это, а вдруг, то есть, а вдруг я сделаю неправильно как-то, а вдруг я косо? Криво, а вдруг у меня там еще что-то там, а вдруг у меня там не хватит денег, чтобы, понимаете, да? То есть все время они боятся ошибаться. Вот если так боятся ошибаться, то, как говорится, волков боятся в лес не ходить. Понимаете, да, о чем я? Я, конечно, понимаю бедных людей, потому что у многих есть горький опыт, что они что-то начали делать, разорились один раз, два раза, три раза. Это У меня у самого было тоже скачками, и были большие деньги, и терял все, и бегал три года от бандитов, прятался, и ну, много чего было в моей жизни интересного. У меня где-то даже автобиографичное есть видео там на целый час, где я подробно рассказываю, сколько у меня бизнесов были, какие, чего там, все вот это. Вот, Может быть, я, если вспомню, я его выложу тоже в чат сюда или сюда, ссылочку вот, под этим видео тоже закину. Где-то у меня есть, я давно записывал. С тех пор, конечно, много изменилось, но все равно. Понимаете, да? То есть вот бояться ошибок. И вот главное, что отличие банкрота от нищеброда, знаете, в чем? Что, например, если миллионер потерял все деньги, ушел в большой минус, что с ним будет? Он опять найдет способы, найдет методы, найдет средства, найдет время, чтобы опять стать богатым. А нищеброды, как правило, они опускают сразу руки. То есть он как бедный, вот все, вот раз у него случилось, он провалился в эту... Долговую яму, например, и в ней так и остался на всю жизнь. Понимаете, да? То есть один раз обжегся, а дальше все. Вот это одна из ошибок. Итак, повторю, что ошибка, одна из ошибок бедных людей – это бояться ошибок. Вторая ошибка, которую я бы тоже выделил, это бедные люди, как правило, ошибка такая – не делать накоплений. И тут говорят, опять-таки отмазки, пока мне нечего копить, там, вот когда будут деньги, тогда еще, еще, еще, еще. Друзья, это когда-то чего-то, где-то... Это все неправильно, поймите меня правильно. Дело в том, что, как говорится, как говорил один из моих наставников, он сказал, что рубль, который ты не заработал сегодня, Завтра ты его не заработаешь, да, потому что день прошел, даже один рубль. Не говорят, там про миллионы рублей. То есть вот это вот складывается постепенно. Да, там есть какие-то провалы, когда, например, ну вот э, есть такой бизнес, когда мы там готовим три месяца что-то, и тогда как бы доходов нет. Так, да, но если вы возьмете за правило, недаром не, не же есть такое правило, там, десятинное, да, э, если вы возьмете за правило откладывать со своих доходов 10%, не рекомендую вам больше откладывать. 10%. Даже если вот у вас пенсия, не 30% с нее откладывать, а 10%. И тогда через год вы накопите. Даже если вы это не 10, если вы просто там тысячу рублей будете откладывать, все равно через год... Понимаете, да? Ну, если правильно еще вложить эти деньги, то есть не просто их там положить куда-нибудь, не буду называть какой, спер-банк, вот, а, а другие какие-то вещи, которые приносят проценты, Они а просто, ну, хотя бы даже если так, если вы куда-то в какой-то банк положите на депозит, все равно... Это будет лучше, чем они эти деньги будут лежать дома. Все равно хоть какие-то вам проценты дают, если вы боитесь что-то с ними делать. Но лучше копить в активные, вкладывать в активные активы. Самые активные активы – это деньги. Хорошо. Понятно с этим, да? Так что э, мораль всей басни такова, что необходимо обязательно делать накопление. Вот. То есть ошибка – это когда… Люди их не делают. Второе, дорогие друзья, или уже третье, да, какой у нас там, где-то я там писал, а, уже третье. Третья ошибка бедных людей, что они используют займы, кредитные карты на потребительские кредиты. Я понимаю, что кредиты, когда на бизнес, это нормально. Но когда потребительские кредиты, опять-таки, я понимаю, что если там на холодильник, ну, допустимо, но некоторые люди... Используют потребительские кредиты на что? Например, на покупку дорогой машины, которая не по карману. Или там на шикарную какую-то свадьбу, после которой будут 5 лет выплачивать. Или там поездка на какой-то шикарный отдых. Да, я там раз съезжу, но потом зато, а потом хоть потом. А потом 10 лет без отпуска. Понимаете, о чем я говорю? Вот. Понимаете, да? Вот. Я вот это рассказываю, дорогие друзья, и вы прислушайтесь к себе. Возможно, кто-то из вас уже делает эти ошибки. Пожалуйста, прислушайтесь, возьмите на заметку. Дело в том, что эти вещи, которые я рассказываю, они как бы известны уже, ну, в той или иной мере, как бы, вот. Но я их собрал в кучу, это раз. И во-вторых, еще есть такая штука, называется эффект повторения. Как говорил мой наставник, я говорю, что ты мне повторяешь столько раз вот этого? Он говорит, ну ты же не делаешь. Я говорю, да, не делаю. Он говорит, все равно повторяй. Все равно повторяй. Я говорю, зачем? Он говорит, наступит момент, который называется, как он называл, провалится жетон. Щель. Так, хоп, жетон провалился. Это означает, что через там 20, 30, 50 каких-то раз пришло некое понимание и переключились... Мозги, вы поняли, да, действительно, поэтому э, я там в проекте говорю, ребята, приходите на открытую встречу, задавайте вопросы, э, спрашивайте, обязательно, если вы не спрашиваете, если вы не задаете вопросы, тихонько себе сидите, э, то есть вы выполняете шаблон неудачника, когда у вас нет вопросов, это означает, что вы не растете, вы ничего не делаете, денег у вас не появится. Когда вы задаете вопросы, когда вы приходите, выясняете, уточняете, что-то куда. Некоторые там просто вот не остановишь, да. Вот. Понимаете, да, о чем я говорю? Ищите, ищите варианты решения вашей задачи, которая у вас есть. Это может быть по-разному. Это может быть по-разному. Понятно, да? Я вам говорил про пользу, что одна из ошибок ⁇ это пользование займами и кредитными картами на потребительские нужды. Понятно, я еще раз повторюсь, если там вам нужен там стиральную машину, автомат, или там холодильник, бог с ним. Вот. Но если, я еще раз говорю, некоторые там купят дорогую машину, потом и обслуживают дорого, берут еще кредит, берут третий кредит, чтобы погасить эти два кредита, и пошло, и поехало, и капец, конечно. Понятно, да? Если вы вдруг попали в кредитную ситуацию, когда у вас полно кредитов, и вы бы рады не брать, и рады бы брать, но вам не дают. Вот это такая хорошая защита, что да, столько кредитов и такие, как это называется, задержки по платежам, или как там, не плати, ну, не, не, не знаю, как это точно называется. Вот, ну, короче, не платите, да? А, сделайте себе банкротство, Начните все с чистого листа. Надо действовать, дорогие друзья, надо действовать. Дальше. Еще какая ошибка, ошибка бедных людей, это ошибка следующая. Они не ведут бюджет семейный, личный, то есть не считают деньги. Дело в том, что деньги любят счет. И опять-таки отмазка. Помните я про отмазки сегодня? Цел, целый вечер вот рассказываю отмазки, отмазки, что эти люди всегда найдут отмазки. Говорят, а, ну какой тут бюджет? А я ничего не покупаю, только еду. Друзья, вот если вы не ведете бюджет, возьмите и хотя бы месяц начните вести этот бюджет. Я когда много лет назад, первый раз мне как бы жетон упал, я тоже смеялся, думаю, нахрен мне бюджет? У меня так, я покупаю все, все, что мне надо, деньги у меня есть, что там считать особо. Но когда я начал считать, я сразу увидел, куда девается основная масса денег. Понимаете? А ее можно переправить было в другие места, например, в бизнес, в развитие, еще куда-то. Понимаете, о чем я говорю? Если вы не считаете, вы никак не можете с этим совладать, вы никак не можете увидеть, куда же идут деньги. Это то же самое, как я своим клиентам рекомендую сделать такую практику, прописать чек-лист, например, что вы делаете в течение дня. И вот неделю они пишут там, в день там, один час там совещания, там 30 минут работы с клиентом, еще ба ба ба ба ба, -ба. И когда соберется вот за неделю информация, мы ее обрабатываем, и тогда сразу видно, какие вещи... Занимают много времени, но не приносят деньги. Или какие вещи стоят дешево, но занимают очень много времени, и их можно делегировать. То есть купить время за дешево у другого человека. Понимаете, о чем я? То есть много вариантов. Это я вам говорю, так сказать, с высоты моего богатого клинического опыта по продвижению предпринимателей, по монетизации, по масштабированию. Вот вот, там, как говорится, дьявол кроется в деталях. Понятно, да? Вот. Понимаете, да, дорогие друзья? Так. Все вам рассказал. А, вроде все, да. Вот. И... Что-то я еще хотел сказать, что-то еще хотел сказать, что -то... Да, да, да, да, да, да. Вот еще, друзья, еще такую очень важную ошибку, это как раз пятая там будет, да. Вот у меня тут почему-то бояться ошибок написано четыре всего, да. Вот и пятая такая важная вещь, которую, ну, ошибка, которую совершают бедные люди. Вот как вы думаете, что? Как вы думаете, что? Вот ошибка такая, друзья, внимание, это завышенные ожидания. Завышенные ожидания. Что такое завышенные ожидания? А, ожидания. Ожидания. Завышенные ожидания – это когда он говорит, ну вот сейчас я вот это сделаю и получу 100 миллиардов, и мне ничего не надо будет делать. Раз и не получилось, и все, он гаснет всегда, дорогие друзья, подходите с точки зрения реализма. Реализма – то, чем вы занимаетесь, то, что вы делаете, то, что вы хотите. И сразу понимаете так, что когда вы начинаете что-то делать, во-первых, понимаете, нужно себе уяснить, ради чего я это делаю, для чего я это делаю, какой я хочу получить результат и что я буду делать, если такого результата не будет». Нормально? Сразу. И когда вы на входе это проговорите, а лучше всего пропишите, что вот не получилось, да? Что я буду делать, если вдруг не получится? А я поменяю вот это, сделаю вот это. Это знаете, как есть такая методика в пробивании денежных потолков. Там есть методика гипотез. вот, ну, То есть мы строим гипотезу, вот сейчас вот это будем делать. Вот. И делаем практические действия. Если не получилось, у нас гипотез 5, например. Выбираем примерно 5 гипотез. Так, вот это, вот это делаем. Сделали. Не получается, но уже лучше. Вот это сделали, вообще мимо. да, потом бах, и попали. То есть обязательно нужно, прежде чем тогда, как говорят духовные практики, что страдания человечества... От того, что всегда завышены ожидания. А вот я его полюблю, а вот он меня полюбит у нас, а он говорит, так ты кто такая? Я вообще тебя знать не знаю. Все, страдания. И вот чтобы этих страданий не было, а что я буду делать, если он меня не полюбит? Понимаете, да, дорогие дамы? Поняли, да? То есть вот эти самые завышенные ожидания. Нормально рассказываю? Нормально. Вот. И теперь, дорогие друзья, что же такое делать, чтобы стать богатым? Ну, опять-таки, необходимо первое разобраться в вашей ситуации, что происходит с вами на сегодняшний день. Это везде называют точка А. То есть ну, входящие условия, то есть какой у вас доход, сколько времени вы тратите, что-то, то, то, то, то, то. То есть продиагностировать точку А. И обязательно определиться с жизненными ценностями. Вот какие у вас жизненные ценности? Например, помогать людям, ну, это хорошо, а в деньгах что? Какие ценности? Там, например, ответственность, там, любовь, там еще какие-то ценности, да. Потом на следующем этапе нужно формализовать, формализовать а вот любовь, сколько стоит ваша любовь, да. Например, если да, мы, вы, например, замужем, то сколько стоит ваша любовь? Я не говорю про то, что продажная любовь. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Сколько стоит любовь? Например, если вы хотите мужчине своему сделать что-то такое хорошее, сколько это денег? Например, чтобы он вами восхищался и чтобы у него было хорошее настроение. Вам на макияж надо столько, на платье столько, на туфли столько, на процедуры. Понимаете, да? То есть, ну, я образно говорю, сколько стоит любовь. Понятно, что что любовь купить нельзя, так еще пели Битлз, да? вот. Поэтому вот все оно имеет некую формализацию. И с некоторыми клиентами, когда я работаю, они тоже сначала не понимают, как это формализовать, ну вот так, в цифрах посчитать, сколько в граммах будет конкретно, когда мы... Бывает сложно, особенно с женщинами, когда там все эмоции, там чувства и так далее. Но чувства эти тоже можно формализовать. Каким образом? Например, чтобы тебе было хорошо, тебе что надо? Вот я бы жила на Бали, да, и там бы у меня был ручной слон. Я говорю, ну хорошо, давай формализуем. А как это формализовать? Мне бы хорошо вот было. Но сколько стоит проживание на Бали, там чтобы хоть как-то там 100 тысяч рублей в месяц. Да? Ну, там можно и за 25 тысяч рублей в месяц прожить. Ну, вот так, чтобы стольник, да, и чтобы слон был. но ну, это подороже. То есть мы как бы, понимаете, да, облекаем это в язык цифр, которые мы можем посчитать. И когда понятно, что хотя бы 100 тысяч, чтобы жить на Бали, надо, чтобы там нормально как-то, то что мне надо сделать, чтобы у меня эти 100 тысяч появились? А еще лучше, чтобы они появились, в какой-нибудь дистанционной работе, на удаленке, понимаете, чтобы там можно было жить, понимаете, да, и любоваться извержениями вулканов там. Ой, это я помню, обучался одного парня, а он жил на Бали. И вот идет вебинар, и он такой, ой, и мы видим что-то там, он говорит, землетрясение. Ну, опа, опа, опа, опа, он говорит, все, ребят, заканчиваем, все, и убежал, он там с семьей, с детьми, Сергей Загородников, такой, с семьей жил на в то время, как он. во время вебинара в прямом эфире землетрясение, потом написал, говорит, все в порядке, это не у нас, это в соседнем, на соседнем, где-то там, где там островах, вот. понятно, да, дорогие друзья, вот, что еще надо сделать, чтобы быть богатым? Еще важный такой момент: нельзя ориентироваться на других. Вот он сделал, он построил завод по производству каких-нибудь резиновых изделий номер один, а как а я вот не могу. Или на, наоборот, там, вот он там бомж, вот, вот понимаете, никогда не равняйтесь на других людей запомните, что вы человек единственный, неповторимый в своем роде, и такого нигде во Вселенной нет, вы единственный. Поэтому у вас свой путь. Вы можете ориентироваться на тех, кто там больше что-то, что-то меньше, подсмотреть у тех, кто что-то уже чего-то достиг, как там это сделать. Можете смоделировать, ну это так называется, смоделировать, то есть взять, сделать, как он, повторить, только сделать это лучше и по-своему, и в своей теме. Ну, как бы посмотреть, по какому шаблону, это тоже не так просто, но ну и не так сложно. Понятно, да? То есть не следует, не следует ориентироваться на других. Еще есть такой момент, чтобы стать богатым, нельзя тратить все деньги до копейки, еще влезать в долги и, и вот куда-то. Тоже нельзя делать. Ну, это очевидно, друзья. Просто вот это запомните, что нельзя тратить деньги все, Полностью обязательно нужно оставлять. Обязательно запас стратегический. Ну, нельзя это назвать подушкой безопасности, но ну, такой подушечкой маленькой. Понятно, что когда... Э, у меня такие тоже были моменты, когда приходилось выворачивать карманы там, на бизнес, когда мы там покупали там, склад, вот, все вывернулись, все, набрал денег где-то... Но я понимал, что это как, знаете, как кредит. Это было давно, это было э, в 90-х годах. Вот. Я понимал, что набрал у всех, кого только можно было, и под проценты знал, что оно ну, там в течение полгода окупится, что я отобью и расплачусь и так далее. Вот. И то же самое и у вас. То же самое нужно вот, смотреть, не тратить все. Тогда я потратил все. Ну, как бы на еду-то тоже, так как у меня там был другой склад, продуктовый, то продуктов у меня хватало. Оптовый склад продуктовый был, просто нам надо было побольше. Было арендованный, а мы там купили еще пристройку. Понимаете, да? То есть, опять-таки, везде надо считать. Посоветуйтесь с теми людьми, кто это умеет делать. Кто умеет там, масштабироваться, такие как я, красавцы в красном. вот. Понимаете, да? Что еще? Еще такой важный момент для того, чтобы стать богатым человеком, необходимо очень важное свойство постоянно думать о том, что надо делать, чтобы увеличить доходы. Каждый день, каждый божий день думать о том, что надо сделать, чтобы увеличить доходы, что надо делать, чтобы увеличить доходы, Вот что бы я сделал. Понимаете, это можно превратить в такую игру. Вы играете сами с собой, в эту игру, и вы понимаете, прям вот, вот что бы я сделал, да, я всегда вспоминаю мультфильм детский, такой советских времен. Если бы я был моим папой, был бы таким здоровым, сильным, чемпионом, там со всеми пирогами. Но на самом деле папа очкарик не такой. Вот если бы я был, да. Понимаете, да? Постоянно думать о путях увеличения заработка. Другими словами, как это делаю я, постоянно ищите что? Возможности. Постоянно ищите возможности. Сейчас, наверное, все заметили, что задолбали, пишут в Телеграм постоянно, спамят и спамят. Я читаю сообщения, многие, некоторые пробегаю по верхним строчкам, стираю. Но некоторые, я вот знаете, как попал на интересных людей, познакомился, прошел консультацию, проконсультировался. И так, знаете, по многим мелочам, например, как ботов строить в Телеграме. Как делать рассылку Как то, как все Почему у меня в базе Такое по почте что Чего там не идет, что там делать 20 тысяч, 24 тысячи клиентов Лежат и что-то невялое какие-то Понимаете, да, то есть вот Там консультацию, там консультацию Узеньких набрался и уже у меня Вырисуется картина Сейчас все проводят всякие бесплатные консультации Почему-то не воспользоваться И часто бывает я провожу бесплатную консультацию, а мне денежку переводят, да. Да, вот совсем недавно девушки, девушка перевела деньги. Ну, немного, но все равно, понимаете, это как бы приятно. Приятно, что человек получил результат. Вот. Это, собственно, все, дорогие друзья, о чем я вам хотел рассказать. Сейчас в качестве резюме я вам расскажу... Коротко о том, какие же ошибки бедных людей. Пять ошибок главных. Первое – это бояться ошибок. Второе – люди не делают накопления. Третье – пользуются займами, кредитными картами на потребительские нужды. Четвертое – не ведут свой семейный бюджет. И пятое – у них завышенные ожидания. Всегда, что бы они не делали, что вот сейчас оно. Вот пять основных вот в качестве резюме. На этом все. Еще раз напомню, если вы предприниматель, если вы эксперт, если вы наставник, если у вас есть какие-то задачи такие неразрешенные, вот, обращайтесь ко мне. Меня зовут Игорь Мерлин. Я системный эксперт по масштабированию доходов. Системный аналитик с 25-летним стажем. Я помогаю предпринимателям и наставникам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 Правда, я их провожу немного, там 2-3 в неделю. Ну, пишите, пишите, найдем, если у вас действительно важный, есть какой-то вопрос для решения. Либо я вам напишу, либо, либо мы с вами встретимся, что-то одно сделать. Договорились? Итак, дорогие друзья, с вами был Игорь Мерлин. Всем пока-пока.